Вопрос заключается в следующем. Если принять, что Конституция Российской Федерации есть, то в ней есть статья 68, которая говорит, что основным языком является, государственным языком является русский язык. Скажите, пожалуйста, иностранные слова, написанные русскими буквами, являются русским языком? Не являются. Прекрасно. А, тогда слово кредит, если мы откроем все, любые словари, какие угодно, то оно происход... не русского происхождения. Не на, при... русский... Не да, на русский язык переводится как э, заем и как э, доверие. Скажите, пожалуйста, все, кто брали кредиты, кто из вас Подписывал доверенность и зак заключал договор доверительного правления кредитом. То есть, что это подразумевает? Что за договор такой? Ну, есть такая форма договора, согласно Гражданского кодекса, что Российской Федерации, что РСФСР, что любого другого государства. Есть, ну, он еще иначе за рубежом именуется договор Траста. Mm -hmm. Если никто не выписывал доверенности, то такой договор не заключался. Соответственно, он не может быть таковым. Раз. Второе. Слово «заем», согласно Гражданского кодекса, той же даже Российской Федерации, говорит о том, что заимодатель имеет право дать только то, что ему принадлежит на праве собственности. Не имеет никогда права дать то, что ему не принадлежит на этом праве. Замечу, а билеты Центрального банка являются собственностью Центрального банка, а никаких других. Правильно заметили. Так вот, дело в том, что тогда получается, так как коммерческий банк не печатает своих билетов, ни векселей, ничего либо другого, чем бы вы пользовались, то в этом случае вы от него ничего не можете получить в кредит. А теперь давайте разберемся по существу самим кредитным договором. То есть, э, сам кредитный договор в себе содержит ряд условий. С одной стороны, это правовой документ, оговаривающий условия сделки. С другой стороны, это документ, который содержит в себе все реквизиты, указанные в законе о векселях 1937 э, -го года, то есть, есть сумма, есть э, дата заключения сделки, есть место заключения сделки, есть сторона, выписывающая данный документ, есть сторона, оплачивающая, есть договор оплаты, когда он должен быть оплачен э, чем-то, либо наполнен и так далее. То есть, есть все данные, как долговой расписки, так и простого векселя. Соответственно, сам текст кредитного договора в себе содержит ценную бумагу с названием простой вексель, либо долговая расписка. Потому что эти данные у обоих двух этих документов, долговая расписка и простой вексель, одинаковые. То есть тоже является формой денег. Да. Это своеобразная ценная бумага. Отсюда, когда вы берете у соседа какую-то сумму и пишите ему долговую расписку, что в течение такого срока вы обязуетесь вернуть, и если вы в срок вернули то, что у него брали, то он как минимум в вашем присутствии либо вам ее отдает, и вы сами что хотите с ней, то и делаете, либо в вашем присутствии он ее рвет, и вы в этом убеждаетесь, что он порвал именно тот документ вашу долговую расписку, а не какую-то ее копию, либо еще что-то. Угу. И только на этом прекращаются вот эти долговые ваши отношения с соседом. Тогда скажите, пожалуйста, все, кто получали кредиты у банков, выполнили все их условия, о которых они говори, не говорили. С учетом даже того, что они не должны были делать и вы покрыли все кредиты, которые не должны были платить. После того, когда вы окончательно рассчитались с банком, он вам отдал этот кредитный договор? Никогда. Никогда. Это значит, что ваше долговое обязательство, как работало в пространстве и времени, так и работает дальше. Оно не погашено. Таким образом, на вашем долговом обязательстве Банк зарабатывает деньги. А каким образом? Вот я сейчас объясню и дальше. Значит, таким образом мы с вами только что выяснили, что кредитного договора в природе не существует. Угу. Заем банк дать не может, доверительного управления тоже нет. Так что же у нас есть? Вы бумагу в виде кредитного договора подписали и передали банку. Это ваши долговое обязательство перед тем, у кого будет находиться данный банк. Вы взамен получили такие же долговые обязательства, как бы такие же, уточню вот, немножко. Вот. То есть, э, слово билет французского производства, так как вы получаете билеты центрального банка, а слово билет э, тоже иностранное, Которые также переводятся на русский язык, как записка, расписка, э -э -э, вексель и так далее. То есть, где отражаются долговые обязательства. И если раньше посмотреть купюры, которые раньше печатались, то там были подписи, печати и так далее, и так далее. Много каких реквизитов. Когда это обращалось, где, как и так далее. То в этом случае... В настоящее время мы ничего этого уже не видим. Таким образом, перед нами неполноценный финансовый документ, на котором отсутствует множество данных. Но согласно закону о векселях 1937 года, а также всех последующих на его базе законов, в том числе Российской Федерации, получается, что если мы в векселе сделали хоть одну ошибку, вексель уже не исполняется. То есть все проблемы Векселя перекладываются с его дателя на того, кто его получил. Потому что он должен был знать, что он берет в руки. Вот. Отсюда получается дальше, что фактически первое мошенничество совершает Центральный банк, выпуская неполноценные документы, в оборот. Второе. Если эти даже неполноценные документы, Центральный банк без договора, а только по накладной передает коммерческому банку, то в этом случае коммерческий банк это не больше, чем склад Центрального банка. Отсюда все сотрудники коммерческого банка не больше, чем кладовщики и охрана склада Центрального банка, где хранятся его купюры. Как вы знаете, не у кладовщика не у охраны, нету права тронуть товар и перевести его за пределы здания, охраняемого. Без доверенности. Конечно, без доверенности, без договора, без соответствующих сопроводительных документов. Вот. Отсюда следует, что между коммерческим банком и центральным должен быть договор как минимум аренды, так как купюра денежная то, что все называют денежной купюрой, билеты ЦБ, она многоразового пользования, то, значит, должен быть договор аренды, с правом субаренды этих билетов, чтобы можно было распространять деятельность коммерческого банка на своих клиентов. И клиенты могли выносить эти билеты и обращать их за территорией банка. Если такого договора нет, то фактически... Деятельность коммерческого банка является организацией преступного сообщества по обороту чужой собственности. Если внимательно обратить внимание на название договора согласно гражданского кодекса, то э, на, э, название вытекает не только из самого названия кредитный договор, но также текста, смысла, и действий по данному договору фактически реальными действиями по данному договору является обычная мена одних долговых обязательств в виде кредитного договора вашего на кучку других центрального банка где сумма фактически одна и та же отсюда если вы идете в обменник и меняете рубль на доллар на евро там либо еще на что-то либо наоборот то какие вы проценты платите? Никакие. Практически никакие. То есть платеж идет не больше, чем там 0,2% в любом обменнике. Тогда откуда берутся проценты у кредитного договора? Откуда берется требование вернуть то, что вы получили в обменнике? Скажите, у вас хоть один обменник потребовал те купюры, которые он вам дал? Если не потребовал, на каком основании здесь требует? Дальше. Скажите, пожалуйста, в каком обменнике у вас потребовали залог, заклад, страховку, поручительство по те купюры, которые вы им передаете? Тоже никаких. На каком основании банк это требует? Вот, вот вопрос. Соответственно, если вы берете бухгалтера, рядового бухгалтера, даже малограмотно, знающего только четыре арифметических действия, сложить, отнять, умножить и разделить, то он спокойно вам высчитает, что пока была мена, сделка проходит по системе взаимозачета встречных прав требования. А вот все, что превышает эту мену, является как бы новой сделкой вашим вложением инвестиционным, либо вложением по договору совместной деятельности в коммерческий банк. А отсюда коммерческий банк, если не признает ваше вложение, то значит он совершает обычное хищение вашей собственности. Это значит, что он производит незаконное обогащение себя и своих сотрудников за ваш счет. Отсюда у вас появляется право потребовать у банка либо признать совместную деятельность и таким образом выплатить вам 50% своего дохода. Либо в случае отказа вы можете обратиться в суд и привлечь его к уголовной статье за хищение в особо крупном размере. <сؤال> <сؤال> uh, вопрос. Я буду you задавать вопросы uh, параллельно, чтобы... Uh, ну, давайте, давайте. Заодно я буду... В языке. Правильно я понимаю. Вот э, человек пришел с кредитным договором. Здесь человек пришел, э, вернее банк пришел с, с левой стороны с деньгами билеты ЦБ Получается. Произошел обмен. Да. закону, уже по всем законам, сделка совершена и больше никто ничего никому не должен. Да. Так. Дальше, кредитный договор взял банк, он вписал в себе в баланс этот кредитный договор, да. так? Да. И изменял эти, этот кредитный договор снова на деньги центрального банка. Да. То есть он получает из нас, из банка. Да. Получается, не, мы, не банк кредитует нас, а мы кредитуем банк, чтобы он рос. Правильно. То есть, есть такое понятие, как вексельный кредит. Угу. И каждый, кто берет, как бы берет деньги у банка, он фактически ему выписывает вексельный кредит на вот тот срок. И, соответственно, долговые обязательства, возникают у того, кто с этим будут работать. То есть коммерческий банк может потребовать у клиента деньги против как бы, вот этого кредитного договора, если он что-то дал конкретные не долговые обязательства, а какую-то конкретику, то тогда бы он эту конкретику мог забрать, либо получить платеж по концу использования этого векселя. Первое, ни один банк никогда не ждет конца этого договора, он прерывает его раньше, убеждая в том, что клиент должен платить какие-то проценты, хотя он не должен платить. Вот. При этом, замечу еще раз, с того, чего начал, Российской Федерации в правовом пространстве не существует, Соответственно, не существует в правовом пространстве ни одной коммерческой организации, зарегистрированной государством, в том числе банком. Я еще добавлю, что вот есть центральные банки, да, а есть еще и филиалы, которые даже в принципе не зарегистрированы в ЕГУРЛ в Российской Федерации и которые не платят налоги. Но... Если мы посмотрим на Югрельскую справку Центрального банка, то он добровольно там сам в графе филиалы, представительства и так далее, он пишет, что у него ничего нет. То есть получается фактически все остальные филиалы Сбербанка являются мошенниками. Ну и у Сбербанка и у Центрального банка то же самое. Ну, Но, вот, вот, вот, вот тут есть еще одна, одна интересная вещь. Когда вы рассматриваете эту юго справочку, то он не указывает никаких филиалов и представительств, но он указывает лицензии. И вот эти лицензии почему-то у него выписаны не на центральный офис, а на какие-то непонятные территории в регионах, где у официального офиса нет зданий, сооружений и так далее. То есть, по факту, они даже не занимаются своей деятельностью, которая прописана в лицензии. Ну, скажем так, они, может, они занимаются быстрее всего что своей лицензионной деятельностью, только у ЦБ РФ нет ни одной лицензии а на финансовую деятельность. Да, у них есть лицензия на биохимическое оружие, разработку. Да, это есть. Есть на медицину, есть на алкоголь. И много чего но на финансовой нет ни одной